Всем hello, my friends, с вами снова Vegas Show. приветствую вас после первой серии игра Theft Auto: the, of the в Гайтоне. Четыре, естественно. Мы продолжаем ее проходить, это вторая серия. Чувствуйте себя как дома, как у мамы. На своих прохождениях. Привет, малыш! Привет-привет! Эй, как сам мужик? Ае. Дио, мами, Я хочу сказать, что это, конечно, здорово, но надо ли пускать их в дом? Нифига у нее тут это вентиляторы на окне стоят. Мяг, вам вопрос будет. Кстати, подписчики и зрители. Так, кстати, у твоих маленьких. Мальчиков, у твоего роденького сына кое-какие дела. Давай, поехали. Это какой-то смех. Они так жрать хотят, но им вывезло не дает. Вот, маме, возьми это, ладно? Мне пора. Береги себя. Береги себя, это ты, береги себе, сынок. Наркотики убийства ночные клубы, это ты, береги себя. Возьми за ум, иди учиться, поступи куда-нибудь, еще не поздно мы Ну то есть проведи как свою жизнь, как у типичного гражданина любой страны, маме. Из хорошие люди, из типа но я вижу между ними разницу. То есть я знаю, что творил дело в своей жизни, но все поменялось в лучшую сторону. Ну сколько раз? Если бы все изменилось в лучшую сторону, почему ты так себя ведешь? Ну, допустим, то деньги-то берешь, а? Прекрати! Убирайся из моего дома! У меня что, есть выбор? Я лишился работы! Но ну тогда позвони кому-нибудь Другому из своих детей Да пусть новую работу, работу себе найдет Че, там, вахтёрща какой-нибудь, да? Ну да Нет, конечно, она Мы тебя ждем. Ты зачем сел на водительское место, мужик? Вопрос Вопрос, кстати, вот вам Вы бы смотрели с, э, ПВС Геймера, если бы он вернулся на Ютуб? Вопросик вы же помните, кто такой Повзагеймер, мой друган, который ушел с Ютуба? Эх, я просто так и подумал и решил задать вам. Если бы он вернулся на Ютуб, то вы бы его смотрели или нет? Ну я посмотрел, естественно. Но он не вернется уже. Я с этим давным-давно смирился. Но просто так задал вопрос. Он уже не вернется на Ютуб. Это всем уже пора знать. Но просто было интересно так подумать. Посмотреть на ваши ответы, что вы по этому поводу думаете. Давай договаривай диалог, мы на месте. На месте, где тусуются бомжи. Не, я считаю, что Луису Лопесу не надо там учиться, там устраиваться на работу обычную. Он себе жизнь сплошной рутиной сделает. Как два пальца об асфальт. Ничего, убивайте этих мужиков. Что происходит-то? Я подзабыл, о чем эта миссия нафиг. Наркота! Вы давай, идите к ребятам, которые разгружают катер, я послежу за этими парнями. А, ну, видимо, это наши союзники, Чё? Наркоту. Сюда. Грузят. Нифига там рэпчик играет, конечно. Ой, ямейпана. Ой, Похоже, к нам ездит Керова тучи наркоты. Ты думаешь, надо долго мы загремим, если копы нас сцапают? Да, конечно, как Элизабет поймают на 300 лет. Элизабету, точнее. На 300 лет в тюрьму засадят. У нас же нет людей, которые 300 лет живут. И вот там давным-давно, в древние китайские времена, жил китаец в Китае, который прожил 200 лет. Ну, пошел, пошел, пошел. Ты что сбился с маршрута? Не нравится мне это. А, -а, а, засада. Где? Откуда стреляли? Это засада? Это ничего не меняет. Да, да, да, да, да, да. Сейчас уничтожим. Мне просто надо найти их, найти их и убить. Кто там? Ай! Убил мужика, который нам помогал тут загружать товар. они там сделают вы что спустились на землю вот так вам о эмочка эмочка эмочка М -м, сейчас разживемся у меня тут еще есть топовый дробашек но я это пока не хочу им пользоваться чик-чик падай ты убит ой эндрике не путайся под ногами или как там тебе, нафиг подзабыл конечно Просто легкая перестрелка. Тупо в, в сухую разнес их. Eat, ну что-то же кушать надо, я не доживу. Этот эмочка защищался, вы видели? Покачилось <покрюп> <покрюп> <покрюп> <покрюп> <Покрюп> <Покрюп> <Покрюп, покрюп> оружие. <покрюп> да. Ой, как мне нравятся эти перестрелки. Просто обожаю. Это просто топчик, ребят. Это реально годнота. А чё, все уже сдохли? А как так? Это у меня напарники такие имбовые. Мало того, что игра и так легкая, так тут еще на напарники просто имбовейшие. Так сказать, монстры в хорошем смысле. Не оставляют противникам никакого шанса. Так. Садимся. Ай, вот это момент, я помню, надо следовать за ним. Показано мигнаться, менты будут, да? Я вот слышу сирену. Вот это попадос. А, вы не к нам едете. Спасибо, господа полицейские, что не стали до нас домогаться. Знаете, я, конечно, снял первую серию и в этот же день записываю вторую серию. В этот же день, 17 марта. Просто хочу вторую серию снять. Игра настолько классная, что хочется в нее играть. Я же обожаю GTA. Обожаю ее. Вот и снимаю. А че нас никто не преследует? Нет твоих мозгов. В смысле нет мозгов? Да хренил. Припаркуйтесь. Я вот так припарковался. Сойдет? Сойдет! Спасибо за помощь! Да, покажи ваши дела с зеркалами У меня не стрелять приходилось Пригодилось куда больше, чем опыт работы с людьми Правда, братан, нам заплатят? Позванивай, ладно? Да, чувак, не пропадай! Хе. такая вот миссия Просто тупо перестрелка, изичная перестрелка Рус Александр хочет видеть хардкор в GTA, но он его никогда не увидит Точнее, увидит только в GTA San Andreas А вот эта игра и пятерка и будут очень легкими очень легкими, настолько легкими, настолько, насколько бомж уронит эту мусорку. Он не уронил ее. Ладно, тогда за тебя уроню. Вот так вот. Друзья, вы помните это бибиканье? Слышите? Слышите его? Опять этот бак случился. О, мама звонит! Привет, маме! Ой, если тут Я опять третьего мужчина. Ах, мистер Санто. Такой приятный мужчина. Приятный. Мама, он грязный росовщик. Ты не брала у него в долг? Это эта машина бибикает? Вроде да. Держись от него подальше, маме. проверь мне. Нифига, это что, Санта-Клаус у нас ходит? Смотрите. Настоящий Санта-Клаус. Давай на дорогу толкнем себя. О, Санту уронил. Это вот эта машина бибикает. Нет? О, смотрите, нет. Вот тут что за баг какой-то. Мужик, от тебя бибикание какое-то исходит, понимаешь? Откуда тут бибикание? Удивительное открытие. Опять этот баг. Смотрите, мы приехали с вами в ночной клуб. У нас тут есть случайная незнакомка. Давайте мы выполним у нее миссию. Вот она сюда. Вот она сидит. Ну? А вот она. Я что-то не понял сначала, кто именно. А, все-таки она. Привет, Стив! Как дела? Рада тебя видеть! Какой Стив? Это Луис! Я Луис, как жизнь, Дейзи? Ты мне что-то не звонишь? Прости, Лесли, да все нормально, в полном порядке. Слушай, у тебя нет? Увы. Да ничего, он мне не нужен. Я в общем практически завязала. Молодец. Рад тебя видеть, а рада тебя видеть, солнышко. Как там мой дорогой Терри? Тони? Я его обожаю. Как жалко, что он гомик. Да многие об этом жалеют. Слушай, я думал, ты улетела в Лондон. Зачем там? Я вернулась. Я вообще собирался тебе позвонить, но у меня телефон сперли. А у нее телефон здесь. Черт. Ничего страшного. Розовый. Что такое? Тебе вообще все слышно? При такой то музыке? Я не знаю, что там камера, я просто ему. О господи Иисусе! Ну что за жопа? Что такое? Мой жених! Моя Но я попала! В чем дело? Жопа! Ты уже это говорила! Мой жених! Жопа! Слушай, когда произносишь это вслух, звучит просто ужасно, но я не. Что? Короче, как-то раз я реально... Ой... Пфф, капец, диалоги просто. Гей-жеребец. же Он не гей, он просто серьезный парень, который следит за собой. И любит гладиаторов. Ну, ну да, наверное, он... Ну, не важно, короче... Я не могу это читать просто. Казалось, что он все заснял, выложил в ролик доказать, что он не гей. В интернет выложил ролик. Вот подумок. Классический прием. Это если мой женик узнает, он бесится. Пожалуйста, прошу Пожалуйста, тебя, мне нужна твоя помощь. Да с радостью нафиг. Пойдем, Ладно. Хорошо, поехали. Черт, как жалко, что. Да ты дура, просто она противоречит сама себе просто постоянно. Нужно найти этого гада. А, а кто машину ставил? Это Чайка, это ты машину оставила? Ух ты, какая классная тачка! Это же Астон Мартин. <музыка> Че, куда ехать? Покажи-ка. Посрать, все посрать в сортире С видом на Милдл Парк Поезжать в элитный район но смотрите, у нас тут три побочные миссии все они от случайных незнакомцев Точнее три человека. Что? Ой, обновил статус Что там написано? Вы видите это? Это кошмар какой-то Они диалоги И Портнова. Поехали в Персей В этот магазин одежды Тут три случайных незнакомца. Это единственная побочная миссии в игре, которые я буду выполнять на видео. Вот одна из них. Если по... Ой, я не могу, не буду это читать. Что он, что тут пишет? Озабоченные диалоги, это кошмар, просто глаза. Сейчас. Глаза клопнут. Попытайтесь. <решение> а как Может, Крис выглядит? А как выглядит? Еще один Блит, вот чёрт! что такое? Статус! Пишет он пальцы... <решение> <решение> Я ничего <решение> не понимаю. <решение> Ой, блин, чуть ментов не врезался. Этого <решение> еще не хватало. <решение> Хорошо, что у нас машина быстрая. Спорткар! Астон Мартин! Чёрт возьми. Конечно, ничего будет быстро не было. Звездой станет Я бы не хотел Ничего не хотел бы Вообще не хотел А что играть в GTA, вот что хочу И все И денежки получать. Мани, мани, мани, мани, мани, мани деньги Вот работать как раз Надо, блин, карточку приехать забрать Дебютовую, ну банковскую, короче Потому что я ее уже оформил. Опять Кок спросит, да что с тобой, женщина такая тупая? Че и где? Где этот крыс? Как он выглядит? Опять статус обновил. На примере своего нового фильма, так он актер? Значит, там звездно звездный проспект? Это на Таймс-сквер, да? проспект. <плес> Фильм. При... Выпит людей. Обычная бантовская говно. <смех> а, я помню эту миссию, я вспомню. Смотрите, что будет. Смотрите. Посмотрим. Вот он этот мужик. Я вспомню эту концовку. Смотрите. Крис, козел ты гребаная. Давай кассету. Поздно, ты скоро пославишься, смотри. О боже, это моя на большом экране пилотка. Я надеюсь нам этого... Блять. Пиздец, я не смотрю на это. Да твоя мать, вся жизнь кончена. Ну и кто теперь гей? Пока, малышка, живешь, что это произошло с такой хорошей дамой. И все! Это криш какой-то был! Даже бомжи на это не смотрят! Что? В чем проблема, нафиг? Вообще не понимаю. Тут я от ментов ушел. И чё? А, ну все, миссия началась. От ментов я ушел, короче. Потому что врезался в ментак опять. Опять. На зло! Именно в мента нафиг. Ни в кого-то другого. А мент. Смотрите, я вам oh, кое-какой момент расскажу. Где тебя, Манасила? Но я приехал как мог. Я плачу тебе не за то, что ты приехал как можешь. Небось. Чок, что ж тобой? Что всем охраню? Думаешь, я не знаю? Думаешь, мне нравится так себе вместе? Тогда в чем дело? Я в лип. Причем полной. Я уже 20 лет работал в сфере веночных развлечений. Мэров, конкурентов, наркоту. Всех, а сейчас я в жопе. Я не могу пародировать их нормально. История этого города, который одновременно заправляет лучшими клубами для и натуралов. И вот-вот я лишусь всего. Да что с тобой случилось? Уже не знаю, кто виноват. То ли этот недо... недоумок. Эван, то ли кокаина или таблетки, которые я больше принимать. Не принимаю. В общем, чтобы это то ни было, я попал. Я заключил сделку не с тем дьяволом. Хе, я полный кретин. Девай, раньше шли плохо, ты все разрулишь, ты строишь планы, всегда налаживается все. Конечно, только вот в, это в этой жопе мы еще не оказывались. Слушай, ты спас меня, я всем тебе обязан. Вот поэтому Тони на него работает. У точнее. Ты есть этот город. Я продал бизнес двум разным людям. И теперь каждый из них думает, что именно она прибрала все. Говори же, мы Ну Так я скажу к ним за бабки и скажу, что они что-то там. А если они начнут, тесновато там будет. Это серьезно, ребятки. Там уже их много, поэтому сейчас придется ментальничать с одним из них, чтобы те не отправились в наш клуб своих громил. Черт! Okay. Все будет хорошо! Yeah, а как же? Кроме <губер _2> того, нарисовался тут Blogue? один блогер. О! Это сукин ]lli? сидит. <губер _2> э сукин сидит <губер _2> в интернете, okay. поевает меня грязу. This... Ты знаешь, so, звездуна. It's первый раз, слышишь? Я не важно. Пойдем. ну колись, как девку зовут? Да нет никакой девки. У тебя всегда есть девка. Нету Уиса Лопеса никакой девки нафиг. Тони, ты совсем с кукушек съехал. Вроде бросил, у коронаркату, а осадок-то остался. О, я помню эту миссию. Вам она понравится? Площадка для гольфа. Как думаете, что мы там будем делать? Площад... На площадке для гольфа. Мы работаем на Рокко. Парень, который забрал все деньги. Обратная а сторона Страсть заключается в том, что... Какие-то нюцы начинают помыкать там. Вот. Дело в том, что тут... Мы пройдем эту миссию, и я кое-что покажу. Вот что... А то сейчас я непонятно объясню вам. И вы ничего не поймете. Паркуемся всегда с задом. Типичный парнек из пригорода. Именно. А, идем он где-то здесь. Вот она, площадка для гольфа. Она в GTA 4 была, и в The Lost and Dennett, Просто мы ее не посещали никогда, потому что там нельзя в гольф играть. Смотрите. Вот это чел обобрал Тони в первой серии. Рок, здорово, как дела? Я верюсь, Ватинес, и. <смех> Тони, черт. Тебя... А тебе не бюрито. Ты что, опять ел мексиканскую жарту? Эй, Рок, ты вложился не все те клубы? Тебе бы скорее подошел под столом. Ха-ха-ха. <смех> Я бы тоже наверняка посмеялся, если бы понимал, по-вашему. Очень жаль, но придется попросить мою горечь, чтобы она мне перевела что тебе нужно? Я хочу, чтобы ты помог мне выбить информацию из этого просоюзного козла, который корчит и себя сам знает что. Эти гандоны, похоже, стреляли где-то в 70-х. Где он? Он прямо... Вон там! Черт! Промазал козёл? У тебя руки из жопы? Согласен. О, большая сышка! Да-да! Я собираюсь спуститься и побеседовать с ним. Промазу! Постарайся попасть в мой мечом, когда я тебе скажу. Ну что, справишься, Луиза? Выбора нет. Ключ поверни, и все вернется. Трудно плясать. Ну ладно. Не буду петь. Давайте играть в гольф. Так, смотрите. Вот такой вот у нас гольф в этой миссии. Так. Чтоб замахнулся, нажмите ELKM. Бьем туда, где черная линия. Вот на шкале. Ооо, в живот попал. Вот так. Давай говори, кто там тормозит дело? Ладно, ладно, вайби в кармане у другого клана. Их человек бригартир. Настроеп площадки на, на колбас. коламба, авеню. Я тебя так просто не отстану. Рассказал все, что знал. Он похож на кое-кого. Куда это он? Да чтоб я знал. Что, Большорока никому было попросить его пить по мячу? Ты ша, плохо его знаешь. У него это и друзей нет. Так. Блин, плохо видно, конечно, куда этот... Сейчас. Опа! Попал? Ну-ка. Надеюсь, я не промажу. Понялся, попал! Мы обознаем, что это не так. Я слышал, что их поддерживает Джек Даффис СТР. Служба... Неважно. Отпусти меня! Похоже, мне нравится за рулем. вы где-то научился играть в гольф. Прямо у тебя на глазах, что мне еще осталось сказать, что по правде эта игра мне не нравилась. Мне тоже, кстати. Ну, я в это, в гольф, помните, играл в доматинцах в первой серии и это в GTA 5 я в него играл, помню. О! В GTA 5 он мне вообще не нравился гольф. Должен быть кто-то поважнее. Выкладывай. Ниточка тянется до самого верха, и тут в главе Туз. Он заодно с кланом Месина, так что вы ни хрена вам не блонится. Ну да, вот такая вот миссия у нас получилась. В любом месте сюда прикачет моя крыша, и тогда вам каранты. И они приехали. Ах ты, ублюдок! Какой позорник нафиг, да? Сидит такой. По нему стреляйте, по этому, который прикован к гольф-кару. Черт, помогите! <с> он такой поехал на горик в каре. <с> Угарно выглядит, конечно. Так, ну-ну-ну-ну. ну Давайте убьем этих малышей. Ничего не умеющих. Так. Эх, какая легкая игра, слушайте. Это просто, да? Чего ты ждешь? Побежали, побежали, побежали. Жалко, кстати, что это клюшка от гольфа нельзя вооружиться, чтобы в ближнем бою ей драться. Только вот... Даже Кей убрались из остэндемната, которым можно в бильярд играть. Сядьте в гольф-мобиль. Ч ⁇ Владивосток FM, что ли? Как же о, я о, ненавижу о, караоке, о, когда о, его о, поют о, пьяные о, лохи. На Владивосток FM, короче, начал играть. А я думал, это радио у меня тут, это, сломано в эпизодах. Пошли нахер. Ну, давай, давай же. А вы любите играть в гольф, друзья? Вы играли когда-нибудь в реальной жизни? Я вообще не знаю, есть ли в России способ поиграть в гольф? Но мне кажется, что нету. Блин, нифига они там. Мы просто уезжаем от них на гольф-карах. Блин, даже клюшки от гольфа нету. Нигде. Я не хочу умереть в машине от гольфа, говорит Тони. Да блин, отвалите от нас, мы вас не тронем. Ваша мать, убивайте меня! Они у нас на хвосте. Да они там уже застряли. Жить хочу! Все жить хотят, понимаешь, дружище? Ну, кроме суицидников. Да что они прикопались? Все-таки пристают к нам, вот, вот падла. Так-так-так, без меня вечеринку не заканчивайте. О, они сами врезались. Лохи, Башара. Ау. Ладно. Нет, слова брать не, назад не буду. Я убил уборщика, этот убил... Точнее, дворника, этот убил дворника, задавил что-то им не везет да как и бомжам и туристкам тоже пусть не везет о вот повезло сразу так вот припарковался типа задом лайк за отличный финал, пишет Вася барс прокатись ветерком рок Ну и как тебе мы поступили? вращайтесь за то что занялись какой перепуга давай еще и проценты толком то не покрыли а этот ранен кстати не придется грязную работу делать самому. Но ну, я же ни хрена вам все рассказал, все выложил. До встречи, девочки. Господи! <смех> Этот уехал с этим дураком. Чё, на гольф -каре поедем, да? А ведь запрещено по городу на таких вот машинках ездить. По городу-то. Really ну ничего. Просто скажем, ментам, если они остановят, но они этого делать не будут, это не мафия, sure. где надо соблюдать ПДД. Типа, скажем, что мы машинку себе купили. А. Вот, смотрите. Им плевать на гольф-кар. что тогда бы все есть Тони, я надеюсь, ты будешь не против, если ставишь эту машинку у себя, хорошо? Мне она не нужна, она слишком медленная и небезопасная. Вот и приехали. Отдохни хорошенько. Слушай, Ру, не заглянешь к морю. Он говорит ему, нужно кое с чем помочь. Уу, Луис Вот он бишь, сокращенно. Я знаю, он типа не спрятан, но мы должны ему денег. Я не хочу, чтобы он отколоч... околачивался возле наших клубов. Я вот кто нет, это парень просто бич общества. Съезжу на вещи его. Бич общества. Эй, а чё не в гольфкар сел? Я хотел, чтобы он эту машинку себе оставил. Вообще, кстати, можно на backspace не нажимать и дождаться, пока сама эта статистика, таблица упадет, пропадет. Но я делать этого не буду. Море у нас теперь доступен. Оп, я сюда присяду. Что я хочу сказать? Вот, вот сейчас видели, что днем бывает эта миссия доступна, да, Стони? А еще есть в ночное время. Вот пока нужно дождаться ночи, когда вот эта миссия будет доступна, если что. Вот это я имею в виду, когда... Говорю вам, что про кое-что скажу. Так, это уже миссия Тони в ночное время суток. Тоже, он нам дает аж две миссии, только в одно... В, в, в, в, в, в, в дневное время суток, а в другое в ночное. Боже, я как реактивный гиташник сейчас был. Не мог проговорить слово. Что-то уже... жрать охота просто. Ой-ой-ой, музыка со всеми правами, как всегда. Ну, прилетит и прилетит. Опа! Брюси и Роман из GTA 4! Помните? Вот они тусуются. Позорятся. А эти девки стараются не обращать на них внимания. Роман. И даже Уиз в шоке от них. Луи... Брюси, у меня бицуха, если что, больше, чем у тебя. <laughs> Ладно, шучу. Море, море. Да нет же, море, море, нет. У меня есть деньги, правда. Это не проблема. Нет, я просто хочу, чтобы ты был доволен. Может, мои ребята может, сделать, э, могут сделать что-нибудь для тебя. Мы организуем праздники, вечеринки. Нет-нет, все, что поживаешь, все, что придет в голову. Ладно, пока-пока. Что за мудак? Ну кто ни, как дела? Лучше не спрашивай, пойдем. Нарвались. Нарисовалось одно дельце. Так, так, думай. Ага, есть. Вообще, такая... Знаете, ночная атмосферка ночного клуба. Эй, мистер Тони, помнишь меня? Ну, конечно. Мой... мой деловой партнер Юсуф Амир. Вот тот самый Юсуф Амир. Не особо. Самый лучший персонаж этого дополнения. Ну, кроме Ника Бейлика, там, Джонни Клебетса, Вуиса Лопеса. Мы с, конечно, радостью, мы, нам нужно уладить дела. Ладно, хорошо, рад бы повидаться эй эй если захотите как-нибудь встретить со мной передачу лицензии на это место, просто позвоните Мы мне. Непременно так и сделаем. Чудненько двинулись, у меня отличное настроение. Он просто юмористичный этот персонаж, Юсуф Амир. Он вам понравится, он как тот самый, блин, глава кубинцев из GTA сити Такой ржачный, угарный, думаю, вам он зайдет. Поэтому давайте посмеемся, когда будем у него миссии выполнять. А миссии-то у него просто а, конфетка. Вам понравится. Правда, одну миссию, канал прохождения Сириус Сэм этот, как его? Ну, тот, которого я упоминал. Мой подписчик, вы его видели. У него в названии Сириус Сэм. Он пройти его миссии не мог долго. Он их пропустил. Сейчас он GTA Vice City наконец-то проходит. На канале спустя столько времени, наконец-то я дождался слушать, и все по сути у нее главные части GTA пройдены, поэтому вот так вот, кстати, мне надо как-нибудь ножик найти, ножик хреножик, подобрать его, чтобы он у меня был, потому что по миссии мне в миссиях мы его не получим, если что. Найду как-нибудь. А в вооруженных магазинах его купить нельзя. Ну конечно, можно опять на по этого. Опа! Опа! Билли! хрена себе! Из GTA 4 Зоустен Это та самая миссия настройки! Помните, когда он Джонни говорил? Ты подставил меня! Это еврея-предатель говорит про Джонни. Брат и он или нет, неважно. Таковы с критичной радости потребительского капитализма. Системы изъяна, которые становятся все более очевидными. Ха, точно, я и забыл. Вы ведь узкоглазые тоже коммуняки. Ну да. И чё? По обе стороны. Знаешь, я вырос, глядя по телеку, как убивает таких, как ты, то еще зрелище. Не сомневаюсь, однако наверняка в половину так не забавно, как настоящая война. Ну да. Хм, возможно, они и нет. А теперь позвольте откланяться, сэр. И не стоит пускать всех весь Герец хоть зарад. Знаешь, пожалуй, да, стоит. О, смотри, не выделывайся. Дел... Прошу простить нашему партнеру его грубоватый грубоватой манеры. Могу ли я сказать, что на наше сотрудничество вызвано скорее необходимостью, а не желанием? Прошу, вы ведь должно знаменитый Тони Принц. Тот самый гей. Хм, возможно, еще знаменитый. Это Уис Лопес, мой деловой партнер. Я храню. Судя по рекомендациям мистера Певози, я много могу ждать от этой встречи. Заранее предупреждаю, Рокко, имеет мне об обыкновение обещать несколько больше, чем сможешь сделать. Наверное, слишком рано от груди отняли. Или так и не отняли. Как вы видите, мы не выбились из графика по проекту Нам нужно, чтобы вы, как это сказать, урегулировали вопросы с департаментом планирования и решили некоторые проблемы с лицензированием Эй, послушайте, мы не юристы, ясно? А я вот по образованию юрист У нас достаточно проблем с лицензированным собственных клубов я был довольно обходительный, мистер Лопес, но это не значит, что я буду продолжать в том же духе. Мистер Пелозит ясно дал понять, что вы не в том положении, ком, чтобы выбирать, кому помогать, кому нет. Вы поймите, у этого парня язык без костей, и он не в том положении, чтобы подписывать наши чеки. Сечете? Мы не сможем вам помочь, точка. Пошли, Тони. Простите, что отняли у вас мест, время, мистер. Вы никуда не пойдете, пока мы не достигнем соглашения. Босс, пойдем. Боюсь, пойдем. Никакого соглашения не будет. У вас проблемы так разрушены. Причёте им со своими ироками. Мы тут не о рекламе и ценах на выпивку говорим. Гондон штопаны. Мы серьезные люди. А что-то по тебе не видно. Правда? Да, правда. Ха! <связь> <связь> Фига себе, ушатал он его. Да что с тобой? По идее, это я вспыльчивый кретин, который не умеет водить с собой. Я вспыльчивый кретин. Ну-ну. Парень, представить меня, потому что я не могу устроить ему разрешение торговлю аркоголем. О, господи, нам кранты. Они идут за нами. Ну тогда их перестреляем, в чем проблема, нафиг? Это же та самая миссия, когда мы на стройке в Зоу Стандем ходили. Новое оружие, смотрите! П-90, но с глушителем. Новое оружие... Вон, с пистолетом лежит. Да, лежи, и трогать тебя не буду, нафиг ты мне сдался. Главное, у меня тут новое оружие. Имба, имбовише! Все оружие из этого дополнения просто имба. Проделал путь себе, чтобы сдохнуть. А этот вообще косой. Блин, какие вы все лохи нафиг. Такая легкая миссия, слушайте. Особенно оружие, которое у меня тут есть. О, дробовик. Он, его моделька снова стала как из GTA 4, а не из The Lost and Damned. Если что, так напомню. Блин, ну это просто изи. ГГ, он даже не стал по мне стрелять. Вот она, GTA 4, просто изичная игра. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, и всех стреляем, перестреляем. Этот гранату бросил. Она не докатилась. Бабахнула. Ранила того мужика. Этот вообще укрыться не может нигде. Блин, у P90 с глушаком это просто имба имбовишая Вообще топчик. Просто топчик, друзья. Мне очень нравится эта пушка в этой игре. Только из нее нельзя стрелять из машины. <свы> Сам упал вздох. Тони, возьми себе оружие какое-нибудь. Че ты ходишь тут с гуми руками, кулаками, блин. Тебя убьет и мама не поздоровится. Перезарядка, правда, подольше. Ну и ладно, зато вы, вы, кстати, заметили, что по мне ни разу не попали, по мне ни разу урон не прошел, потому что меня ни разу не попали. Это хренеть какая, просто я даже не знаю, как это писать, легчайшая легкотня. Ой, че по мне попасть никто не может, я просто в шоке. Просто жесть какая-то. Кувыркаются, тут ломают стекла, стены проделывают, но при этом никто меня ранить не может. Ой! О, наконец-то ранили. Наконец-то, господи. Я сломал это. Аппарат с жевательными резинками. Вот, вот этот вот. Жвачка рассыпалась. Круглая. У меня в моем поселке, вообще в городе даже, он появился очень поздно. В 2010-х годах только. И то в монетке появился там. Ладно, плевать. Короче, долго. Долго его не было. Садись. Садись. А у вас когда появились эти аппараты по жвачным резинкам этим круглым? Ну он не только жвачки продает, там и конфетки тоже есть, и игрушки даже, тоже игрушки покупал. Конфетки тоже бывают как бобообразные, так и обычные, так и круглые. Все. Так что позвони, рока, Вломишь ему как следует. Сдается мне что-то не вломил. А, знаете что? В The ostendemnet миссия со, со стройкой не началась еще. Это до миссии стройки было. До миссии. Вот. И судя по реакции Уиса Лопеса, он знает этого Билли гадкого. Из The ostendemnet -а. Насколько я понял. Так, что, поехали сохраняться? Ну, кстати, денег мне неплохо. Я сейчас все ринг рингтоны тогда куплю, друзья. Поехали покупать Рингтони, рингтоны. Папа, неизвестный абонент. Алло. Дружище, как жизнь молодая? Кто это? Юсуф Амир. Who? Кто? Который говорит насчет расширения ваших клубов. Hey, Слушай, обычно этим Тони занимается. Мистер Тони, да, у мне твой номер. И у меня есть еще несколько вопросов, которые надо обсудить перед тем, как займемся девами. Ну ладно, тогда нормально. Отлично, приезжай ко мне. Слушайте, давайте у Юсуфа Мира выполним миссию. Ну, у него настолько классные миссии, что просто кайф. Ладно, заскочу как-нибудь. Не обещаю, что скоро. Тогда у Юсуфа Амира повыполняем классный, блин, персонаж. И вот, честно скажу, он нравится мне. Забавный. У него и акцент прикольный. Он из а, Арабских Эмиратов, если что. Так, рингтончики, рингтончики. Рингтончики. Так, рингтоны. Вот они у нас вот тут все расположены. Так, что? Давайте МП MP3. Опять будем слушать все эти треки. И покупать их. Глубокий бас. Так, кредит. Ничего в кредит не надо брать. Драйв. Фанк. А лучше бы фанк был. Я бы... Ну, мне фанк так нравится. Люблю его тоже слушать блин этот купил раньше разум дракона уже есть этот рингтон ладно интрига на все выходные боль вот мы сейчас все это купим и больше нечего будет покупать если честно в этом дополнении кроме оружия опять так это я купил все мы сейчас все это купим и все блин опять все куплено будет, по сути. Ведь это... Нельзя будет э -э -э -э покупать одежду там или имущество. Вот так вот. Эх. Опять эти звуки, любимые Александра. Да. И это помню. Все. И, и сейчас осталось только темы для телефончика нашего купить. Это купили, это купили, это купили, это купили. Да, купили, купили, купили, купили. Вот это уже скупим. Вот это купим. Вот это. И вот это. Все, мы все купили с вами, друзья. Больше ничего покупать мы не будем. О, почта! Ни хрена себе, сколько тут почты! Сестренка, не знал, что рано или поздно звучится. Старик себя контролирует, там все такое. Эрнесто, мой дорогой, буратец. Ха. Вот, да, у Луиса есть брат. Ну, блин. Да пошел ты в жопу. Его посылает. Так. Все-таки приходят нафиг эти сообщения. Сколько я потратил денег. Было 11 тысяч, стало 8 тысяч. Ну, ладно, спасибо, что не все потратил. О, Тони звонит. Хотел выпуск заканчивать. Луи, О, не выпуска, запись. Почему мы не помогаешь мне с клубами? Ты серьезно? Я весь были. Они когда хочет меня пришить. Другой предлагает грохнуть кое-кого. Все ради того, чтобы наши клубы не закрылись. Что я еще должен сделать? Мы слишком занизили планку. Доходы падают, как бы все не накрылось. Приглядывай за заведениями, ладно? Здесь и каждый день без безынти. Поговори с ним, он скажет, что делать. Ладно, Тони, выше нос. Расслабься, отдохни что -то. Сбавь ходу, дружок-пирожок. О, там случайный незнакомец на карте появился. Тогда мы у него выполним. Да, незнакомец. Вроде бы. Да, незнакомец. Мы у него выполним миссию. Потом уже будем у Исуфа мира. Случайный незнакомец. Ты где у нас? Это тот мужик? Или все-таки массажисту? Какому массажисту нафиг тебе он нужен? Огоньку не найдется. Прости, папи, я не курю. А, испанец, великолепный человек культуры. А, уислопис да, из Испании, кстати, забыл сказать. Он испанец. Да, как знаешь, как знаешь, папик. Чего? Что с вами такое? Британцы подарили вам этот прекрасный, хоть и немного нескладный язык. А вы испортили его своим, как знаешь, типа в жопу и не звезди. Если так, то пошел в жопу. Хрен с тобой, пошел в жопу. Да кто и такой, чтобы жаловаться? Моя страна, ничем не лучше, мы хуже всех. Мои соотечественники смотрят по телевизору американские программы, а потом ругают их. о ля, -ля я миллионер. Кто хочет стать миллионером, да? Было время, когда мы, отрубив чё голову, насаживали ее на палку и бегали по улицам. это давно было. Вива-ля, Франц. А теперь мы стали жалкими слабаками, как и вы. Ха! Загнивающий запад, нафиг. Значит, ты недостаточно смотришь телевизор. Да нахрен его надо смотреть. Не надо его вообще смотреть. Не смотрите телевизоры, они уже устарели. Компьютеры — это наше будущее. И телефоны тоже. А твои люди, может быть, дат, сделают маленькую красивенькую что то там. Тебе, ты, во что, мои друзья? Лично я приехал в Либерсити не для того, чтобы смотреть телевизор. Ну и красавчик. Молодец. Я приехал, как следует... Что еще нужно человеку? Деньги нужны ему Не обойся мне это бессмысленно Честь, не смеши Не мона Неприятно это осознавать со Во всем в этом мире фигня, кроме хоро... Да ты тупой, а Или настолько хороший дурец, что тебе уже все одно Не нравятся люди с четкими целями Опа, Стас Стасович Выпустил видео Нифига себе, пойду посмотрю Потом после видоса Ой, после сни... После игры Ты мне нравишься, находишься находишь мир Ты находишь мир с смешными, как и я Смешным мир находит Уис Лопес, А я не нахожу его смешным Он скорее депрессивный Массажистка нахрен Да нахрен она тебе нужна Массажный салон Тебе вот прям настолько требуется нас массаж Что ты Н Не хочешь делать его сам себе А как себе А как самому себе делать массаж ты, ты же просто не будешь ощущать ничего приятного, да? Вообще я не люблю массажи. вот я вот так вам скажу Если что, открою такой факт: Вегас Шоу не любит массажи. это что за человек такой, да? Странный Благодарю тебя, Испанец, жаль, только что ты не присоединишься ко мне в этом приключении Да пошло оно в жопу, это приключение И все, что ли? Нахрен я у него эту миссию выполню вообще ну, выполнил и выполнил. Снова... Блять, О, сука! Сейчас мы будем выполнять миссии у наилучшего персонажа этого дополнения. Называется вот так вот миссия, как вы видите в правом нижнем углу экрана. Юсуф Алло! Алло! Алло! Что за читры из GTA 4? Алло! Эй, hey, nice. hey, привет, дорогой, как поживаешь? Я рад, что ты пришел, серьезно, ты крутой, да, крутой. У него крутой акцент, кстати. Hey, real, <coughs> Сам бы так как. Отлично, у меня тут пара новых... Деньги. А... А, класс. Не хочешь присоединиться? Нет. Да нет, и меня не так плохо. Ну хорошо, ка Хотя, если честно, когда я с ними закончу, все равно придется списать. Я их... Они будут измучены. Да, господи. Ну wow, wow, well, ты молодец, слушай, так чего ты хочешь? Видишь этот город? Он принадлежит мне. Весь город. Да. Really? Это, если чё, золотой макет Либерти Сити. Из нас стоящего чистого золота. Тупоревые девки, бывшие одноклассницы Рули, роли Про от, этого бы, от этой картины золотой заржали, как от его золотой рубашки, если что Ага, арабские деньги Я сто раз эту песню слышал Хочешь потанцевать? С парнями не танцую Видишь этот город? Я тут главный, я тут всем заправляю, я всем покажу Сюда смотри, да? Твой чистый, телефон Что скажешь, а? Отлично, друг, круто Блин, песня классная <laughs> <смех> <смех> <смех> Да Оба. Слушай, я серьезный человек. У него там игровые автоматы стоят. Конечно, друг, конечно. Так что ты решил? Выручишь меня? То не говорят, так кр парень крепкий. Возможно, что тебе надо? Я хочу, чтобы мой отец заткнулся. Ой, я не буду убивать твоего отца. Нет, нет, ты что, дорогой? Ты должен угнать для него вертолет, понимаешь? Я его уже нашел. Военная машина, красавица, прям конфетка, да? Ой, я понял, про о чем как вертолет говорит. Компания, которая его построила, выставляет образец. Так вот, тогда мой отец заткнется. А ты он поймешь, что я стал серьезным человеком, и что я его уважаю. Ты серьезным человеком нафиг. Тебе о том, что. Нет, это настоящий жизнь, же... Господи Иисусе. И у меня даже не плачу. Это кошмар. Значит, тебе нужен вертолет, чтобы порадовать отца, да? У него какой-то там самокат, смотрите, на заднем плане стоит. Вы видели когда-нибудь такой? Слушай, дорогой Тони. У него золотые наручники были. С чем я на этом акцентирую внимание? Даже знать не хочу, зачем они ему нужны. Понимаешь, мы с тобой будем брать братья и деловые Партнеры. Ну ладно. Позвони мне, когда берешься, но я пошел, у меня тут дива. Тупоры у дива. Я Я вообще. Насчет этого я промолчу, конечно. Он озабоченный, но если бы не этот минус, он был бы вообще идеальным персонажем. Ну что, а тот кубинец из. глава кубинцев из GTA Сити тоже был озабоченным. Но ему хорошим персонажем это. Быть не помешало. Так, мы куда едем с вами? Военный вертолет нафиг. Угнать. Ну тут нет военных, он вот по сути спецназовский. В GTA 5 он будет военным Если что Им уже там будут военные Пользоваться И ЧВК, кстати, тоже Частная военная компания, если кто не понял Для особо тупых Надо простите, если кто-то не понял Вы не тупые Мои подписчики всегда умные Ну, не считай хейтеров Если там среди подписчиков есть хейтеры То они исключения. они тупорылые Просто обезьяны которые мне дизы ставят. Ну вот, ставят сейчас о -о очень редко. Там иногда замечаю там. Один дизлайк, два дизлайка стоит. Под видео. Я даже не знаю, кстати, какое у меня самое задизлайканное на видео было. Мне однажды помню, накручивали дизы. Ха -ха, было дело. Но их потом YouTube списывал. Да. Сюда припаркуемся. А сейчас вообще джизы не видны. На обычных видео. Только через творческую студию свои этим можно посмотреть. В смысле, чё? Чё нахрен? Мне на водку надо, что ли? На водке будут пить водку. Так тебе надо. Ты куда поплыла? Слушай, работа подождет. Работа подождет. Иди поплавай. Хорошенько. Окей. Поплавай. Не... Ты не поднимайся, ты шалава. Шабоуда, а? Ну давай, давай, давай, пошли. Все равно поднялась Не хочется быть на суше. Ты конечно, гадина. Так, да на яхту Вопрос Что внутри статуи этой находится? Помните? Я показывал в одной серии по GTA 4 в начале Что же там находится-то? Знаменитая жуткая пасхалочка Они охраняют яхту Фу, Проблема, будто они мне какой-то это челлендж ставят а как мне под к яхте, не поднимая шума, если, блин? А дозорных они не поставили? Интересно. Так, вот возле яхты подплывем. Вот и все. Так, Уиз, Лопес, пожалуйста. Активируй свои навыки быстроты, нав навыки спидранера. А ч, реально дозорных нету на кать, на яхте этой? Что за хрень? Ну я по стеусу прошу, можно сказать. Мы привезли эту малютку стервятник. Это детка не косточки, от врагов я ставит. Вот военный вертолет. Новый транспорт в GTA! По сути. Угоните вертолет. Да с радостью. Ой, тут джазовая музыка играет. Конечно, я. Э Джаз мне не сильно нравится, но послушать можно. Че? Никто не обращает на меня внимания, да? Его даже никто запирать не стал. Он угнал прототип! Fuck, Зашибись, Fuck, вот man. эта машина! Э, Вертолет-то, конечно. Так, на по посадочную площадку везем. Высокометр. Да, кстати, на миникарте а, появился высокометр. Привет, машина у меня. Тут тобищ вертолет. Парни настоящие ублюдки. Ну-ка, смотрим. Террористы, послабники, военных преступников, в общем, совсем отморозки. Мамой клянусь, да. Взорви яхту со всем экипажем. То есть удачно уверен. Да, дорогой, это надо сделать вперед! О, наша цель сменилась. Мы сейчас будем уничтожать яхту. А как стрелять? Так. О, на левый shift. Я жить хочу Ой, это миссия, знаете, неудобная По сути, сложноватая, но эпичная Просто расстреливать стоящую яхту Из вертолета Лучше сделать это от первого лица Потому что, ну так, удобнее будет Яхта стоит Не плывет никуда Так Блин, неудобно Ракеты даже не долетают вот черт, оу, оу, оу, бабахи, эпик Эпик Меня еще пытаются стрелять рак ракетами Ой Из пулеметов же не сработает, нет? Суки, суки, суки Блин Вот, вот этот канал, у которого название Sirius Sam Он ее, эту миссию пройти топ тупо не смог Он ее просто скипнул Скачал с интернета сохранение какое-то И не смог пройти Но я его могу понять, потому что Она такая сложноватая, по сути Нужно стрелять на левую кнопку мыши Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой Эпик-то какой О, все что ли? Бабах, бабах, бабах Бабах А что то я эту миссию быстрее прошел, чем раньше Я долго уничтожал эту яхту вот и потопили ее. Ты на дно, это как Титаник затонул Столько трупов Ну что, они будут плыть до берега, интересно, или нет? Они что, тупы, не догадаются, они все тупо сдохнут в воде Ты! Да вы издеваетесь! Я совсем забыл это Откуда у них лодки взялись? Ну ладно, там один патрульный каптер был, но ну, эти это откуда Взялись Ай-яй-яй. Ой ой, ой, ой, ой, Выше, выше, Тони, выше. Ой, Уис. Я путаю иногда Тони и Уиса. Если что, забудьте. Да идите нафиг со своими ракетами. Да, блин. Господи Иисусе, лети. Господи, вот этот момент тоже сложный был. Но я вообще с первой попытки эту миссию проходил. И сейчас думаю, я ее пройду. С первой попытки. Просто, блин, неудобно, очень неудобно. Я управляю на вас О! нет нет нет поднимайся да ёбаный рот этого казино чё? чё ж так сложно то а слушайте я переигрываю уже спустя день ну потому что решил вчера уже больше не записывать когда проиграл надо же день потратить на что-нибудь полезное, да? Все. Прошли. Не ожидал, что я проиграю, ну, хотя это было очевидно. Хотя я тогда проходил с первой попытки эту миссию, а сейчас, блин, со второй. Спустя день. Ну ладно. Надеюсь, миссия вам понравилась. Сейчас доставим вертолет на площадку и закончим серию. На этой ноте. Так. Там тебя мой Ахмед ждать будет. Веселей, дорогой, не думай ни о чем. Представь, какие дворцы мы с тобой построим, какие зоопарки. Да, блин, зоопарки-то нафига. Животные должны, на Животные должны жить на свободе, Они не в клетках. Вы да. Ну то его мечты. Не про мечтай дальше. <свят> Ладно, удачи тебе долететь. Ой, ой, ой, вот, вот, вот, вот, вот эта площадка. Я думал, на первый остров надо лететь. Почему-то. Вот она. Топовый, топовый, топовый вертолет. Ну, все. Да. Прошли. Надеюсь. Вот Ахмед. Тут. Ты уезда, чувак, ну и машинка. А то бразишка, ты Ахмед, на Юсуфа работаешь. Да, он тот еще сумасшедший. Настоящая боевая машина, Юсуф бы смог скупить все из золота мира. Но ему интересно только то, что не продается. Ха. Вот он какой жмот-то. Да, типа, хотя в GTA 5 такой вертолет будет продаваться. Да, спойлерну вам. Но, видимо, во времена Liberty City Stories а это еще не продавалось. Но, блин, миссия опасная. Немножко неудобная. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, наверное. Может, меня сейчас тут отвлекут звоночком каким-нибудь или сообщением. И всем пока.